Буш, Держи, братан Кушай Холодненький, наверное Бедняжка Не кормят, наверное, вас тут Что вы бегите все сюда на кухню вот ребята неврологическое отделение город гулькевичи зашел в холодильник заглянуть а тут вот они прям здорово смотрели фильм в детстве показывали квартирка джо Самое мерзкое, отвратительное существо в жизни такого другого не видел. Вот этим кормят нас каждый день. Вот оно. Прям Смотрите Везде эти черные точки О. Тут в углу нету они в основном вот. Побежали, побежали Фу, Я совсем наклюкался И я как заползешь в этот клуб здоровья, прямо море по коленам. Сматываться надо.